Гангбэнк или холла, всем вассап, сегодня хочу вам рассказать самую прибыльную работу уже с двадцатого года, она все еще не падает в экономике, ну и что, ж, присаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, хочу 200 подписчиков, полетели. Короче, братиш, сейчас я тебе расскажу, ты уже мог видеть эту работу на моем канале. Но я все еще на ней работаю и зарабатываю баб. Кстати, перед началом еще хочу разыграть 5 миллионов вертов на ебучей Аризона РП Юме. Что тебе нужно сделать? Все легко. Просто зайти, подписаться на канал, подписаться на группу, которая будет в описании, и самое легкое написать комментарий самый уникальный. Я выберу через Андамаазер. Ну а что ж мы приступим? Все самое легкое тебе надо просто второй уровень для этой работы. Потом. Тебе надо просто свободного времени и чтобы онлайн был под тысячу. Ну, конечно, будет конкуренция, соответственно, тоже большая. Но в этом ничего сложного. Тебе просто надо будет стать ВСТУЛС, СФ или ЛВ и, блять, просто, просто ждать клиентов. Там просто подбегаешь, вводишь, вводишь то, что надо поставить твоему клиенту, и ставишь. Вот так вот это все работает. С помощью этой работы за час я заработал 683 тысячи рублей игровых валют. Ну, а так у нас все. Добра, удачи, позитива. Всем спасибо за просмотр. Еще раз подписывайтесь. Не забываем про конкурс.